Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим сладкий рис по-индийски. Для этого нам понадобится рис, вода, масло растительное, чернослив, курага, корица молотая, кардамон, гвоздика, сахар, соль, куркума. Разогреваем в глубокой сковородке масло и обжариваем рис до золотистого цвета. Масло разогрелось, добавляем рис. Рис перемешиваем периодически. Добавляем наши специи. Курагу. И чернослив. Жарим минут пять На среднем огне. Добавляем к рису кипяченую воду на 2 сантиметра выше уровня риса. Ставим большой огонь и даем выпариться в воде до уровня риса. Уменьшаем огонь до минимума. Накрываем крышкой и тушим до готовности. Наш сладкий рис готов. Приятного аппетита!